Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Замира. У него вопрос следующий. Он приобрел на торгах по банкросу АЗС и вопрос, как найти клиента, который у него купит эту АЗС. Да? То есть, как найти инвестора. На самом деле, здесь у вас есть два выхода. Выход номер один. Когда вы только начинаете искать объект, для того, чтобы приобрести объект на торгах по банкротству и перепродать его, вы должны найти клиента сразу, еще до того, когда вы выходите на торги. идеальный вариант, когда вы выходите на торги и у вас есть несколько потенциальных объектов от объекта, который вы собираетесь покупать. Ну, в данном случае, например, АЗС. И только с твердой уверенностью, что вы сможете его реализовать и у вас есть уже эти клиенты, вы выходите на торги и правильно выбираете стоимость, которая подходит для этих клиентов. И знаете, что у вас много времени не займет на реализацию данного объекта после победы в торгах. Вариант номер два – это вы сначала находите клиента, а затем вы уже находите под него объект. Но Данная схема больше подходит для тех игроков, которые давно уже на рынке. По данной схеме работаем мы. Мы сначала находим клиента, а затем под него уже находим имущество, которое ему подходит. Здесь вы учитываете несколько параметров, такие как что хотите купить, где, по какой цене, в каком регионе Ну и цель покупки. Здесь есть также еще некоторое разветвление. Это вы можете работать как по предоплате, так и без предоплаты. Но самое главное, вы обязательно должны заключать договор и внимательно рассматривать те условия, которые вы прописываете в этом договоре, чтобы как и вы, как участник торгов, как исполнитель, так и ваш клиент были заинтересованы в победе, были защищены. И оставались каждый при своей выгоде. Поэтому, если для вас совет за мир, вы можете разместить ваше имущество на какое то доске объявлений или сразу несколько, и работать уже со звонками. Здесь на самом деле есть специальные скрипты, которые помогают вам заключить сделку с этим потенциальным звонящим клиентом, потому что ему нужно объяснить, что есть торги по банкротству, что это на самом деле безопасно, что временений нет и так далее. Но это уже тема отдельного разговора. Разговора. Я желаю вам удачных сделок, желаю вам удачно реализовать вашу АЗС, отличного вам всем настроения, ставьте класс, если вам понравилось это видео, если вы хотите, чтобы продолжали отвечать на ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал и всем пока!